любовь не что-то такое что вы можете сделать но когда вы заняты чем-то другим любовь случается сама есть простые вещи которые можно делать сидеть рядом глядя на луну слушая музыку непосредственно с любовью ничего сделать нельзя Любовь очень деликатна, хрупка. Если вы станете на нее смотреть пристально и прямо, она исчезнет. Она приходит только, когда вы делаете что-то другое, застает вас врасплох. Нельзя стремиться к ней прямо, как стрела. Любовь не мишень. Это очень тонкое явление, очень застенчивое. Если вы пойдете на пролом, она спрячется. Если вы сделаете что-то прямолинейное, то не найдете ее. Мир стал очень глупо относиться к любви. А люди хотят ее немедленно. Они хотят, чтобы она была как растворимый кофе. Заказала готова. Любовь – деликатное искусство. Она вне сферы ваших действий. Иногда наступают эти редкие блаженные моменты, Словно ведь нечто из-за предельного. Вы больше не на земле, а вы в раю. Читая вместе книгу, вы глубоко ей поглощены, и вдруг оказывается, что у вас обоих возникло новое качество существа. Нечто окружает вас обоих будто вы аурой, Полный покой. Но вы не делали ничего непосредственно. Только читали книгу или долго гуляли, Шли держать за руки против сильного ветра. И вдруг это случилось. Любовь всегда застает вас врасплох.